Приветствую вас, друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Если вы подписаны на мой канал Telegram, то, скорее всего, видели пост про первое приложение в Украине для инвестиций. Первое приложение в Украине для инвестиций. Подумайте, насколько, не знаю, как для вас, но для меня это было прям огромное событие, когда я получил буквально вчера доступ к бета-версии данного приложения. Между прочим, его презентация пройдет в эту пятницу, когда оно... Появится в общем доступе. Я, к сожалению, пока вам ответить не могу. Я думаю, что узнаем об этом уже в пятницу. Прежде я по-хорошему завидовал нашим американским коллегам, коллегам имеется в виду инвесторам, потому что у них есть возможность инвестировать со своего телефона напрямую, делать это очень просто. На примере того же приложения Robinhood, ну и, и также ни одно еще есть похожий, похожий сервис, да, который предлагает им инвестиции. Да, пускай Robinhood делает это практически без комиссий или с минимальными комиссиями. Я не знаю точно, как работает эта система, знаю только, что вход туда очень легкий и простой. Сейчас же инвестиционная группа Univer, первый брокер, который будет предоставлять такую возможность. Инвестировать мы с вами сможем посредством этого приложения, пока не только через ИГА Универ. Данное предложение мне вчера любезно предоставила Екатерина Шевелева. Дело в том, что Бета-версии получают только клиенты э, группы «Универ», а как вы знаете из моего прошлого видео относительно регистрации э, в, у брокера «Универ», там не все так просто и гладко, и, к сожалению, у меня не получилось сделать это с первого подхода. Но благодаря вот Екатерине она посодействовала и дала возможность пощупать эту бета-версию. Было очень интересно, ей огромное спасибо. Ну и относительно, кстати, регистрации брокера «Универ», на следующей неделе с Александром Куликовым, это директор инвестиционной группы «Универ», мы проведем совместное интервью. Я задаю вопросы относительно того, почему у нас такие сложности для инвестиций частных лиц в Украине, и когда эта ситуация исправится, и исправится ли она вообще когда-либо. Я думаю, что интервью будет очень полезным для вас, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а мы, пожалуй, начнем. Давайте, хватит уже лить воду и перейдем непосредственно к самому приложению. Итак, приложение нас встречает вот таким вот слоганом, сразу нам объясняют, что это такое, для чего это нужно. Ну и, собственно, мы понимаем, что это первое в Украине мобильное приложение для инвестиций, для инвесторов. Окей, хорошо, листаем дальше основа это искусственный интеллект понятное дело инвесту инвестируйте на бирже самостоятельно дальше доступные инвестиции от 10 тысяч гривен я так понимаю это минимальный порог входа вот 10 тысяч для инвестиций через это приложение но дальше этот этот материал мы уточним. Ну и безопасность относительно а, безопасности здесь тоже идет небольшое описание. Сама регистрация, то есть этого приложения, я думал, что она будет намного сложнее. Как бы по аналогии с регистрацией у универа, но на самом деле все достаточно просто. Вводим свой телефон, так, вводим смс 60, ну и попадаем, собственно, на страницу наших с вами активов здесь. Так как я уже залогинился раньше, предлагается выбрать цель сбережений ваших. Ну, и, к сожалению, я не могу сейчас вызвать э, этот экранчик, но... Его смысл в том, что появляется несколько вариантов инвестиций, где вы, как, как, какие вы хотели бы совершить, да, какие на накопления вы хотели бы, хотели бы приумножить. И вы можете выбрать, правда, почему-то только три варианта. Там их гораздо больше, но выбрать вы можете три. Не одно, не два, а только три, но различных. Не знаю, почему так сделано, и не уверен, что это очень правильно. Если я, допустим, хочу копить только на пенсию, к примеру, почему я не могу это сделать? Я хочу выбрать только пенсию, и на этом, пожалуй, все. Если я хочу копить только на квартиру, я хочу копить только на квартиру, и при этом тоже все. Но э, сделано пока что так, возможно, в дальнейшем это исправить. Пока что ситуация такова. Ну и здесь, я так понимаю, вот как бы три вот эти вот сейфа, Сделаны, Подкажем, подписана та цель, к которой вы идете. Пенсия, машина, квартира, это в моем случае. Ну, образно, понятное дело. И я так понимаю, что по мере накопления этих средств будет заполняться вот эта вот шкала, где сейчас 0%. Вопрос только в том, что вот я так понимаю, здесь есть мои цели, если войти, то есть процент распределения. 34%, 33%, 33%. Я так понимаю, что этот процент, он будет распределяться непосредственно от ваших вкладов. Допустим, вы делаете регулярный вклад, и в зависимости от вашей суммы, в этом процентном соотношении деньги будут распределяться по вашим целям. Так, здесь можно исправить сумму начального депозита, да? то есть началь... изначального... изначальных инвестиций, ну и ежемесячные инвестиции. Как вы видите, то, что также цель... В размере здесь можно поменять, потому что вот эти вот данные полтора миллиона, 700 тысяч, 3 миллиона, это все было по умолчанию. Как только я выбрал то, что меня интересует, те цели, которые меня интересуют, эти цифры сразу появились, то есть по умолчанию. Ну, практически где-то так это и есть. Квартира полтора миллиона, машина 700 тысяч ну, по поводу машины, да, тоже нормальная машина. Естественно, с салона да, вы покупаете, но, к сожалению, это будет не немец. И пенсия 3 миллиона, вот относительно этого, почему именно так, мне тоже немножко непонятно. Из чего здесь исходят? 3 миллиона, э, ну окей, хорошо. Это уже неплохо, то, что вам как бы особо не нужно париться. То есть принцип таков, что вы зашли сюда, приложение зарегистрировались и у вас уже все есть со старта то есть вам особо не нужно ломать голову а там а сколько мне нужно на то то сколько мне на то то здесь все по умолчанию даже вы если вы ничего не хотите менять загрузили и сразу полетели это я считаю большой плюс главный экран у нас вот как бы выглядит таким образом то есть у нас есть общая сумма инвестиций э, с уже с Прибылью, будем говорить так инвестировано вот в верхней части написано и свободных средств то есть те которые еще не задействованы дальше биржа что у нас сейчас на вкладке биржа доступно вчера кстати было доступно только несколько вариантов облигаций сегодня уже инвестиционные сертификаты и облигации городских займов это как бы большой плюс. Возможно, готовится просто к релизу, поэтому быстренько же там поднакидывают активов. Ну и как вы видите, то, что есть облигации, я так понимаю, это срочность данных облигаций. Здесь указан 21-22 год, 22-25 и сразу указан процент. Да, 7,5, 8, 9,5. Интересно только, что вот это вот за сумма 1064-1060, я так понимаю, это сумма одной, стоимости одной облигации. Но вопрос, почему она такова, так как обычно стоимость облигации равняется 1000 гривен. Этот вопрос нужно будет задать непосредственно ну, либо Екатерине, либо Александру уже. В общем все на ваших экранах, вы видите как, как это в принципе происходит. Давайте попробуем нажать Хочу вот эту вот облигацию. Столько я должен заплатить за одну штуку, облигации внутренней державной позыки именни, да, то есть именные. Ну, на мое имя, я так понимаю. Так, метод покупки самостоятельный, то есть получается, что через это приложение вы непосредственно покуп... осуществляете покупку на бирже напрямую. Наверное, должно это выглядеть так. Эффективная доходность с половиной процентов. Покупки. Эффективная доходность продажа 9,5%. Валюта погашения гривна, дата погашения 20.01.2021 года. ну Получается, те облигации, которые выпущены, есть еще в наличии. Сумма после погашения 1078 гривен на одну облигацию. Сразу же все указано. Доход после погашения 13 гривен 78 копеек на одну штуку. Росклад выплат, то есть это купонный доход имеется в виду. 20.01.20. .20. Так, подождите. Это получается число погашения данной облигации, но. А, ну да, все правильно, так как выплаты купоны у нас осуществляются раз в полгода, правильно, если я не ошибаюсь, то все верно. Так, давайте посмотрим что-нибудь посерьезнее. Пускай это будет, допустим, вот эти вот большие, да, длинные, долгосрочные. Цена покупки уже выше. А как, допустим, если я. Росклад выплаты, здесь вы видите, что идет, это все-таки выплаты по купонному доходу, <coughs> 0,3, 21, 9 и так далее, окей, хорошо, это интересно, сумма после погашения 548 гривен плюсом, это если одну штуку покупать, так, и это срок в 25 году, да, то есть на 5 лет грубо говоря так хорошо допустим я хочу ее купить а сразу мне указывает что у меня недостаточно кошки на рахунку сумма гривен допустим я хочу сделать покупку на 50 тысяч к примеру я могу купить 42 штуки и давайте посмотрим все ли здесь ничего нам здесь не указано комиссия 0% плюс 1 гривна, баланс не указан, доступно 100 штук к покупке. Здесь сразу указывается еще сколько их доступно, это тоже очень хорошо. Но ну, нет, сформировать заявку, понятное дело, потому что у меня нет денег на счету, да, это ясно. Но в принципе, пока просто, меня интересует момент, Именно после вот того, как я выбрал количество, которое мне нужно купить, я нажимаю «Оформить заявку», что будет происходить дальше. К сожалению, пока я проверить не могу, но обязательно это сделаю, потому что сейчас в процессе открытия счета у ИГА-Универ. Кстати, в будущем, я надеюсь, в ближайшем будущем, к данному приложению должны будут подключены еще другие брокеры. Надеюсь, возможно подключится freedom finance возможно ICU там и так далее да инвестиционный сертификат идем дальше это интересно потому что здесь есть два фонда это фонд Ярослава Мудрого и фонд Атаман напомню если вы не знаете то что я сейчас точно не скажу который из них но знаю точно что эти два фонда они повторяют индексы SP 500 и nasdaq 100 какой из них точно э, повторяет какой я не знаю и здесь есть э, в этих фондах момент то что они работают через опционы как заверяет нас управляющие этих фондов то что данные, данная стратегия управления этими фондами приносит большую доходность не значительно больше имеется ввиду она не не разительно отличается от э, роста допустим тех же индексов за которыми они следят а на какой-то процент, да, он, конечно, приятный, и что самое главное, то, что при просадках индексов основных, за которыми они следят, просадки в случаях, вот в их случаях, да, при том, что они работают через опционы, они будут меньше, чем фактически. Это достаточно интересно, но по поводу опционов у меня еще есть вопросы, и об этом будет отдельное видео. Именно касательно опционов на фонды Ярослав Мудрый и Атаман. Ну и дальше облигации э, городских позык. Это Львовская и Харьковская, Львовская и Харьковская э, городской, городского совета. Больше пока активов здесь не доступны. никаких. Идем дальше. Вот он. Так, э, сервис роботизирован торговли. Вот он, бре портфель Актив, Пидвачи, подобания. И на Сэба, управление портфелем. Но ну, я думаю, что читать мы все умеем. Может поставить на паузу, прочесть. Париты до биржи. Если мы переходим, то у нас, собственно, выбрасывают сюда. Немножко нелогично, зачем такая вот огромная кнопка, да, посередине, которая, она как бы должна быть максимально функциональной, эта вкладка, если так разобраться. Она дает всего лишь достаточно сомнительную информацию. Она не полная, здесь ничего не раскрыто, просто указано. Как бы, да, что это сервис сервис роботизированной торговли Ну и привет Дальше у нас есть вкладка новчанья И здесь початок работы Еще потребно для того, чтобы початы Идут непосредственно какие-то Объяснение, да, то есть это ну, по большому счету такой вопрос-ответ. Так, здесь вот еще у меня был вопрос. Во-первых, повторяется, счет и рызык, счет и ризик, и это две одинаковые вкладки, непонятно, к чему они нужны. Счет и ризик, профиль-то, як его налаштувать, и вот эта вот э, вещь, мне-то она тоже непонятна. Потому что, во-первых, здесь рассказывается о том, что ну что такое риск профиль понятное дело но как его настроить здесь вот он этого нету и я считаю что вот этот вот момент с риск профилем он должен быть вынести непосредственно на момент входа в это приложение чуть ли не на момент регистрации вот когда вы выбираете цели которые вам нужны для инвестиций вот тогда вам должны и проводить тест вашего риск профиля иначе зачем это в принципе нужно и устанавливать этот рисковый профиль изначально потому что может быть вы законченный консерватор в хорошем смысле этого слова естественно и а здесь он предлагает какой-то там сверхрисковые активы ну к примеру сейчас их, конечно здесь нету ну и то как посмотреть индексы s&p и nasdaq 100 это ну как бы достаточно рискованное вложение да, это рисковые активы об этом нужно сразу говорить то что вот так и так Здесь этого, к сожалению, нету. Ключ ЕЦП и БСПК. Непонятно тоже, зачем здесь идет речь о ЕЦП, если в самом начале об этом вообще ничего не говорится. То есть, не знаю, как бы, может быть, нужно где-то об этом объяснить. И лично я не понял, к чему. Ну и дальше объясняется вот, как бы биржа, да, что такое актив, цены, бумаги, акции, облигации. Это чисто вот для общего развития, грубо говоря. В принципе, работы вот он. Так, вот это вот э, интересно, я, по-моему, это не читал. Базируется на математических алгоритмах, те, которые потребуют втручания консультанта, не потребуют включения консультанта людей. Науковая основа деятельности робо-эдвайзеров была закладена творцами сучасной портфельной теории Гарри Марковицем, Джейсоном Тобином и Вильямом Шарпом. Ну, окей. То есть здесь просто объясняется вкратце, на чем базируется их теория их, точнее, принцип управления активами, вот эти вот робо-эдвайзером. Подождите, давайте еще исходить из того, что выбор-то активов абсолютно невелик. У нас есть два фонда, и у нас есть консервативные активы, да то есть долговые, долговые расписки, по сути. Но это, ну просто что здесь, что здесь роботизировать, вот в чем вопрос как распределить в зависимости от риск профиля Ну, по моему здесь как бы много математических алгоритмов не нужно не не нужно здесь теории марковица Тобина там и Шарп. Как может быть это заложено на будущее? Ну вот когда появится там выход на иностранные, допустим, рынки и так далее, и появится возможность здесь действительно выбирать из огромного количества активов, тогда может быть сейчас. Пока это ну, ну вот на мой взгляд это только громкие слова. Ну и дальше вкладка Профиль, номер телефона, настройки, мои цели. Я уже вам показывал сюда нажимал, ключи ЕЦП. Да, да, ты ключ, сразу можно здесь, наверное, это будет понятно уже потом, при, возможно, оформлении, ну не знаю, просто непонятно, почему это не объясняется сразу, потому что что-то здесь, видимо, нужно будет подписывать, хорошо, окей. Хорошо, что это есть. То есть это уже это уже хорошо. Брокерский рахунок. Э, вы уже подали заявку. Если вы не подали заявку, то я так понимаю, здесь будет возможность ее подать. Политика конфиденциальности. Понятно. Особыстый менеджер в Telegram. Давайте нажмем. И мы действительно нас перекидывают в Telegram. Да. Ну хорошо. Это неплохо. Ну и версия 1.0. Понятное дело, что она будет дальше э, другой. Э, вот... Такой вот минимум, который бы я мог вам сейчас рассказать, и такие вот мои впечатления, в принципе, от данного приложения. Хорошо или плохо? Однозначно хорошо, однозначно большое спасибо. Вот прям от меня, как от инвестора, я думаю, от вас, как от частных инвесторов, ну, тоже не в меньшей степени, потому что это... Ну, это, это огромный шаг вот в наш фондовый рынок, да, в, на, в, сторону, к, в сторону к инвестору. Это прям огромный шаг. Большое спасибо. Надеюсь, что в дальнейшем просто это будет развиваться больше. Ну, естественно, нам нужен выход, конечно, на иностранные рынки, потому что без этого, ну, пока что проблематично составлять какой-то большой портфель. Друзья, вот такой вот первый обзор, первые мои впечатления. Ну и на этом, пожалуй, все. Хотелось бы, конечно, от вас получить обратную связь какую-то в комментариях. Скажите, что вы думаете об этом приложении. Как вы считаете, есть ли у него будущее? Пока что это первый игрок на данном рынке. И, конечно же, у них пока нет конкуренции. Сравнивать нам, к сожалению, не с чем. Еще один момент хотел бы сказать. Нет информации абсолютно о комиссиях. Потому что, допустим, если насчет облигаций ситуация... В принципе понятно ну и то нужно об этом прописывать я считаю при покупке облигаций нужно чтобы человек понимал то что он не платит налогов не платит военный сбор на данный момент почему не указан дальнейшие вещи давайте я еще раз проверю по поводу ярослава мудрого если мы хотим купить все-таки не вижу я друзья вот на этой странице я не вижу просто комиссии здесь не указаны за управление ярославом Мудрым, хотя я могу вам сказать то что насколько я знаю это один процент от капитала в год процент капитала в год. Для сравнения, тот же, допустим, ETF IVV, это ETF на индекс S&P от iShares, у него процент за управление вы платите 0,03% в, в год. Давайте другой пример приведем. Управляемый фонд ARK, будем брать, к примеру, фонд, который управляет интернет-технологиями у него процент за за управление 0,75 процента тоже меньше опять-таки давайте возьмем давайте сбросим это все на начальный этап да? Пускай сейчас ситуация еще далеко не понятно потому что во первых давайте не забывать о ситуация с налогами до да, в нашей украине с налогами по на инвестиции мы не понимаем еще как их декларировать сама налоговая у нее нет окончательного какого-то позиции по поводу того как это делать нужно давайте просто пока скажем спасибо и пожелаем правильного развития в нужную сторону не будем забывать то что одного желания брокеров Мало для достижения целей. Нужно желание регуляторов, потому что без регуляции ведь невозможно существовать законодатели и так далее. Ну, на этом точно все. Большое спасибо за внимание. Уже сказал то, что пишите свои комментарии по поводу этого приложения в комментариях. То, что вы об этом думаете. вот Посмотрев хотя бы это видео, понятно, что не у каждого есть сейчас возможность его пощупать. И подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.